А огурцы вот тоже растут Их сейчас пролили вот из этой с уксусом по башке. Именно в горячее время. Чтоб Зачем? Они... Чтоб они не остыли. Если их вечером поливать, они тут же заболеют. А с уксусом, не знаю почему, вычитала в газете 12 месяцев. Угостите огурцы кислым там была сказана вот эта концентрация, 2 столовые ложки в 10 литров. По голове. Именно в жару? Да, именно вот в тепло, чтобы им не было холодно и влага, во-первых, получается. И вот эта кислая среда, видимо, не дает развиваться грибкам. И еще что-то им дает уксус. Потому что они растут зимой -зимой, И мы всегда с огурцами по этому способу. Угу. А как часто поливаешь с уксусом? Ну, если я через день собираю огурцы, после сбора урожая, получается, их полю mm -hmm. через день. То есть каждый раз после того, как ты снял огурцы. Mm -hmm. Ну, собственно, с огурцами весь секрет.